Что такое счастье? В чем оно? По философии инстардинг, счастье абсолютно во всем. Во всем. Счастье – это состояние абсолютной любви и благодарности ко всему вокруг. Внимание! Ко всему вокруг. Счастье во всем, любить нужно абсолютно все. Вот, счастье в людях, в животных, в природе, в вещах, в деньгах, в эмоциях, чувствах. Абсолютно во всем. Но очень много людей живут по такой концепции, что вот счастье, вот, например, только в этом, а все остальное несчастье. Вот истинное счастье. И поэтому они говорят, что вот деньги и счастье это вещи вообще несовместимы. Ребята, это очень неправильный подход, да, потому что если вы так говорите, что вот, например, да, счастье это когда в твоей семье все хорошо, когда все в семье здоровы, но не в деньгах. Понимаете, с таким подходом вы на подсознании уже отталкиваете от себя деньги. Вы говорите, нет, деньги все это зло, деньги это плохо. Счастье только в здоровье. Что за бред? Что за бред, друзья? Счастье во всем. Если вы так будете говорить, вы никогда не будете при деньгах. Счастье даже в таких вещах, как боль. Счастье в боли, счастье во врагах. В ваших врагах счастье. Кажется, да, вообще несовместимые вещи. Вот враги и счастье. Но почему, вот, например, для меня счастье во врагах? Потому что враги делают меня сильнее. Благодаря врагам я развиваюсь. Враги, например, указывают на мои слабые стороны, и я их подтягиваю и развиваюсь, и становлюсь еще сильнее. То есть враги, можно сказать, приводят меня к счастью. Счастье в боли, да? Потому что именно благодаря боли я пришел вот к счастью. Помните, когда я вам рассказывал, когда я страдал, когда я плакал ночами, когда мне так было плохо, и потом я начал выписывать те вещи, за какие я благодарен, вот боль уже да, подошла просто до максимального уровня. Все, я уже не выдерживал. И вот благодаря вот этому вот пику, я осознал, на самом деле я счастливый человек. Я как начал выписывать, что у меня есть, и за что я могу быть благодарен этой жизни, и я вдруг осознал, да я счастливый человек. И именно благодаря боли, вот если бы было у меня все нормально, вот все обычно, я бы, ну, не дошел до этого, можно сказать. А теперь я это осознал и могу с вами этим поделиться. Так что, друзья, вы должны выискивать вот это вот счастье, ваше счастье, во всем. Вы должны искать везде это счастье. И неважно, в какой вы ситуации находитесь. В чем здесь фишка? Фишка в том, что когда вы начинаете искать счастье, да, даже в самой плохой ситуации, вы перемещаете вектор на пользу, а не на проблему. да? Когда вы вечно в проблеме, грузитесь, грузитесь, говорите, вот все плохо, я такой несчастный. Но когда вы начали искать какой-то позитив в этом? А что в этом полезного? А за что вот именно сейчас я могу поблагодарить жизнь? Конкретно в этой ситуации? Что у меня есть, даже если у меня ничего нет? Вот, у меня есть руки и ноги. Я очень часто об этом говорю. У меня есть зрение. Я могу поблагодарить за то, что я вижу. Очень много есть людей, которые не могут, да, наслаждаться закатом. Есть люди, у которых нету рук. Есть такие люди, они попали в какую-то там аварию. У них нету рук. Понимаете? А я вот могу сесть за ком и что-то сделать. У меня на самом деле есть возможности. Я на самом деле самый счастливый человек на Земле. Я даже в вещах начал искать счастье. Понимаете, во всем, в деньгах, в вещах у меня есть телефон. Телефон, iPhone 5 тогда помню у меня был. Круто, я о нем мечтал раньше. Потому что когда я ездил на учебу, у меня была Nokia. Nokia, на которой была только змейка. И я не мог даже послушать МП3. Понимаете? А сейчас у меня есть iPhone. Открыл холодильник. Гречка, два яйца. Божественная еда. Потому что я помню, когда я на вокзале спал, я просил деньги. Собирал у супермаркета деньги на батон. У меня был только один батон. Я рассказывал эту историю. да? Я начал просить у людей там по одной гривне. Никто мне не давал. И я смекнулся. Нужно просить по 20 копеек. По 15. И так вот Спустя полчаса я насобирал себе на батон. Потому что я так кушать хотел. Я уже даже хотел украсть в супермаркета этот батон. Потому что я так хотел кушать. И самое дешевое и самое сытное, что там было, это батон. Вот. А сейчас у меня есть гречка, да, и два яйца. Божественная еда, еда богов благодарен за два яйца. Вот кому сейчас плохо, кто в тяжелой ситуации берите лист и начинаете выписывать каждую мелочь, за что вы благодарны. Каждую мелочь. И читайте всегда, когда вам плохо. Я вот эту вот технику советую многим ребятам, которые мне пишут, Тарас, помоги, мне так плохо, жизнь несправедлива, я не знаю, что делать. Как обрести вот эту вот уверенность, где найти силы, чтобы двигаться дальше? Вот берите и выписывайте, и читайте, и осознавайте, что у вас есть возможности, у вас все есть, у вас есть вы сами, у вас есть руки и ноги. Вперед и действуйте. И все у вас получится. Так что, ребята, выбор только за вами. Как относиться к той или иной ситуации. Боль? Боль неизбежна. Все пройдут через боль. Все. Нету ни одного человека в жизни, который бы не прошел через боль. Боль неизбежна. А страдание – выбор каждого. Выбор за вами. Находить все самое лучшее в сложных ситуациях, в тяжелых ситуациях. Или дальше погружаться в боль и страдать. Выбор за вами. Вот вам и позитивное мышление, да, потому что многие не понимают, что такое позитивное мышление. Позитивное мышление это не когда ты говоришь, все хорошо, все хорошо, все хорошо, да, все шикарно, а на самом деле все не так. Нет, это не позитивное мышление, не путайте. Позитивное мышление это концентрироваться на пользе, искать возможности, когда все плохо, когда ситуация тяжелая. Ты ищешь возможности, ты не сдаешься. Вот позитивное мышление. А не когда ситуация тяжелая, ты говоришь, все пропало, все, я сдаюсь. Жизнь, развод, жизнь, боль. Всех ненавижу. Так что, ребята, прекращаем себя жалеть, берем себя в руки. У вас есть все, чтобы добиться успеха. Только вперед. Пока.